самом опасном месте Сейчас я вам покажу А для начала, Подпишитесь, поставьте лайк И самое главное не забудьте Докомментировать видеосюжет Так, где мы находимся? Я уже заблуждал. Огромная, а здесь не просто а, показать а, в том, что здесь часто видны необычные огни, где-то почти 2 километра от уровня моря. А, в общем, дорогие друзья, как еще я сказал, всем привет. Мы находимся на удивительном месте. Скорее всего, вам будет очень интересно знать, где именно. Я, скорее всего, оставлю координаты. Кастение, кастение, и в этих местах, в этих местах, а именно за тем необычным холмом находится необычный город. Каменный город. Туда добраться на машине вообще нереально. Да и вообще туда добраться очень тяжело. Но суть в том, что там 27 домов построено из камней. Что интересного там, мы попытаемся застать. нам для начала туда надо дойти. все деревья просто-напросто прошло каким-то необычным э -э, энергией, даже можно так сказать, силой. А суть в том, что эти места прокляты. Нет, реально, они прокляты, потому что множество очевидцев, э -э, и даже местные жители не хотят сюда приходить. Я уже давным-давно э -э, говорил, что здесь очень опасно. Вы видите сами. Я коротко проясню. А центральная просто, можно сказать, сгорели. Но суть в том, что мы видим, что растения, которые здесь трава, она сухая, она не горела, только деревья. Эти врата, которые были построены людьми, защищались от тех, кто ниже находится. Это древние духи или как их называют там. То есть в том, что каждый а, момент, который здесь происходит, он очень опасен. Помимо того, что здесь а, проходит какой-то необычный ритуал. Мы пока что ехали сюда, мы видели множество жертвоприношений а, каких-то там быков, коров, или баранов или еще каких-то мест. И на них не кресты были, а суть совсем другое. Я не знаю кому они жертвоприношения, но сравнивать то, что здесь а, проходили какие-то а, ритуалы, мы можем видеть помимо а, того, что здесь скорее всего не что-то нечто. Они дают жертвоприношения для того, чтобы а, нечто не могло а, сюда добраться, а именно инопланетное существо или как их называют мозгами. Но правда это или нет, мы пока что не можем судить. Но мы видим по деревьям, что они все сгорели. И суть в том, что крова, наподобие, на не горит. Это говорится о том, что это место аномальное. Нет, серьезно, это аномальное место, и, скорее всего, что-то творится. Вы видите сами на кадрах а, всю эту картину но по моментам того, что здесь происходит, это можно ссылаться на самым необычным, неподтвержденным данным. Ну, фактически, это кто-то придумал, рассказывает и так далее. Но здесь проходили и правда, дорогие зрители, множество боев. Каких боев, никто не может объяснить. Но я уверен, здесь а, было найдено около 27 необычных артефактов которые не принадлежат а, человеку говорят это скорее всего другой расы инопланетных существ которые живут или жили в этом месте но так ли на самом деле я не могу подтверждать процентов, потому что неподтвержденные данные могут ссылаться на лоджии но место правда очень красиво и очень высоко вы видите сами все происходящее кстати действительно что кто-то костер держит но тут ночью видно как какие-то необычные пожары деревья сами загораются это очень странно звучит, но мы видим эту картину, что реально того, что здесь происходит. Ищусь. Посмотрим, что дальше будет. Дальше будет интереснее. Вот этот курган, который я, дорогие друзья, уже говорил. Этот курган, скорее всего, инопланетного царя, которые люди целенаправленно сдерживают. Но он один и единственный. Спуститься к нему очень невозможно. Максим только на вертолете. Кстати, российские ученые уже здесь были. Они вход в пещеру. А, кстати, в пещеру здесь э, находится реально. И чтобы туда пройти, надо еще километр Примерно Оно засыпано, целенаправленно местными жителями или кем-то еще. Но правда это или нельзя суть в том, что мы обязательно попытаемся туда пройти. Если получится, мы заснимем в том, что мы видим, Пока что мы видим только ветер, плохую погоду, которая меняется, кстати, 30 градусов сейчас. А меняется природа постоянная, Объяснить очень тяжело.